Дорогие друзья, всем привет! Хочу поделиться с вами одной новостью. У меня возникло желание проводить групповые медитации. И кому из вас такой формат интересен, поставьте меня в известность. Что для этого нужно сделать? Я обязательно под этим видео оставлю ссылочку на чат «Чистое сознание» в Телеграме. И там вы можете написать ⁇ Хочу на медитацию ⁇ Таким образом я буду понимать, кто из вас заинтересован в подобном формате. Для чего нужна подобная медитация? Все мы хотим пребывать в состоянии баланса, наполненности, гармонии. И подобные медитации способствуют этому состоянию. Да и в целом это возможность познакомиться с новыми людьми, возможно создать дружеские отношения, быть понятым, почувствовать себя как-то иначе, потому что коллективная энергия творит чудеса. Поэтому, друзья, я буду рада каждому. Хорошего вам дня, хорошего вечера и искренне желаю каждому из вас самой прекрасной жизни. До новых встреч!